Приветствую вас, представители знака Зодиака Стрелец. Сегодня мы посмотрим основные события, ожидающие вас в феврале. Вот основной фон всего того, на фоне чего будет все происходить. Начало месяца обещает быть достаточно благоприятным. Венера находится в вашем доме семьи, в благоприятных аспектах. Это означает, что 1-2 числа вас ожидают удача, какие-то удачные дни, которые вас будут держать в приятном настроение а вот уже начиная с 4 6 когда будет формироваться помимо полнолуния еще и напряжение от Марса к Венере может возникнуть и напряжение в эмоциональной сфере могут быть какие-то конфликтные ситуации, на самом деле тут всего три дня постарайтесь ни с кем не ссориться и не идти на конфликты Поскольку Венера и Марс это гендерные планеты, мужчина, женщина, то элементарно здесь может возникнуть некая конфликтная ситуация с вашим партнером, с которым вы проживаете. Теперь уже начиная с 7-8, тут все выравнивается. Та же Венера образует благоприятные аспекты к Урану. Уран ⁇ это сфера, связанная... Уран в Тельце – это сфера связана с вашим здоровьем, это улучшение самочувствия, улучшение настроения. Для тех, кто занят на работе, то здесь какие-то приятные рабочие моменты, особенно те, кто работает сам на себя. Это получение каких-то сумм за свою работу. 10-11 ожидается возможная сделка, очень важная. Я вижу здесь вот на вас в конце второго дома финансов. Если вы на нее пойдете, то в в итоге получите очень хороший результат. Также 11 числа Меркурий начнет переходить в знак зодиака Водолей. Водолей для вас это третий дом коротких контактов передвижений. Это шикарное наступает время на ближайших три недели для обучения, для того чтобы организовать какие-то курсы для объединения вокруг себя единомышленников для того, чтобы. Ну, у нас, кстати, Водолей идет еще и по отвечает за астрологию вот кто интересуется астрологией вообще шикарное время для того, чтобы заняться обучением но вы как и сами можете этим заняться если вы знаете, если нет то вот самое то здесь вам будет интересно и очень легко будет поступать информация то есть как поступать, так и передаваться также у нас 14 по 16 смотрим Венера в соединении. Ну шикарный аспект для тех, кто для ситуации в доме, в семье. Здесь подарки, здесь какие-то очень приятные события, здесь, возможно, зачатие, любовь, торжественные мероприятия. Ну все, что может вас только. Лишь... А также еще романтические встречи у себя на своей территории. Романтика, брак, зачатие, любовь вот это вот основные аспекты такого соединения. Также здесь еще будет соединение Сатурна с Солнцем по вашему третьему дому. Ну, возможно, вам нужно будет взять какие-то обязательства на себя, стать более дисциплинированным, несмотря на какие-то ограничения, у вас будет шанс чего-то достигнуть, если вы будете более решительными и серьезными в каких-то вопросах, связанными с третьим домом. Это договора, это какие-то тренинги, курсы обучения, подписание бумаг. Также 17-18 посмотрите на Меркурий, что он тут нам делает. Так, Меркурий в аспекте к Юпитеру. Юпитер в вашем пятом доме детей. Какие-то благоприятные обстоятельства, связанные с вашими детьми, с развлечениями, с любимыми людьми. возможные какие-то поездки, которые могут быть достаточно удачными. Ну, например, если будете планировать там, посетить какие-то там официальные э, инстанции по поводу ваших детей, то вот... 17 18 шикарный день, все будет, будет очень удачно. 18-го солнце переходит в знак зодиака рыбы. Рыбы для вас это четвертый дом, дом семьи. Вам захочется на ближайший месяц быть более спокойными, уравновешенными, Даже, может быть, в какой-то степени захочется быть домоседами, отдохнуть немножко от дел праведных. 18-го, 19-го, шикарный аспект. Это аспект связан с глубокими насыщенными эмоциями, переживаниями, также он отвечает за финансовый успех. Тем более, что у вас Плутон во втором доме финансов находится и делает красивый аспект к Венере. Венера находится уже в последних градусах рыб. Ну, может быть, что-то будет приобретено для дома, для своих родных. Или, может быть, недвижимость какая-то. Ну, что-то очень важное. Какие-то вложения можете почувствовать. Получить, получить вложение в вашу недвижимость. 20 числа будет Новолуние в знаке Зодиака рыб. Для вас это достаточно такое тихое, спокойное время, но Венера перейдет уже из вашего 4-5, а значит активизируется сфера любви, сфера детей, сфера развлечений. Венера здесь становится более страстной, эмоциональной, напористой, импульсивной, то есть все эти качества вы будете проявлять в течение ближайших трех недель в данной сфере и на первые планы выходят физические желания ну, есть шанс в этот период познакомиться с кем-то причем как раз исходя из сексуальной привлекательности будет проявляться очень много энергии 20 21 так смотрим что тут у нас Напряжение может быть небольшое, какая-то конфликтная ситуация, которая должна, по идее, уладиться. Смотрите, неблагоприятный период для решения каких-то важных вопросов, для заключения договоров, для коротких поездок. Ну, если можно, лучше отложить. Если не отложить, оно, в принципе, решится, но через некоторое противостояние. И конец месяца закрывается очень благоприятным аспектом, это будет сходящееся соединение Венеры с Юпитером и Хероном в вашем доме детей, смотрите, это как и зачатие, как и любовь, это счастье, радость, это большой подарок, это воодушевление, это вдохновение, ну все самое лучшее, что может быть. Вы это можете ощущать 28 февраля и 1 марта. Ну а для тех, кому интересно более глубокая часть историческая, я хочу задать вопрос картам, чего будет касаться самое главное событие для представителей знака Зодиака Стрелец в феврале. Так, ну у меня первая карта выпала Любовь, Новая Любовь по клеверу. Новая Любовь и здесь еще две карты, у меня выпало, солнышко и ребенок, новая любовь, вот, новая любовь, солнышко, ребенок, то есть это радость, связанная с ребенком, а еще может означать какие-то новые доходы, новый источник дохода, ну и радость, счастье от чего-то нового, что придет в вашу жизнь, ну или пришло в вашу жизнь, ну что ж, надеюсь, что прогнозом понравится, рад, Я желаю вам много радостных событий в феврале, подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.